Всем привет! Если вы хотите отдохнуть от своего ребенка, просто сделайте ему собственный кинотеатр. Вместо того, чтобы строить себе гнездо, эта птичка научилась сшивать листья на деревьях, что позволяет надежно замаскировать свое будущее потомство от различных хищников. Вот для чего нужны ремни безопасности. Этот демонстрационный стенд показывает, как они срабатывают на скорости всего 15 километров в час. Вот как по мнению начальника я должен работать. Иногда, чтобы стать садовником, нужно сначала отучиться на альпиниста. Видимо этому облаку так понравилась гора, что оно совсем не хочет ее отпускать. Такое явление встречается нередко, когда потоки влажного воздуха направляются вверх по горе и из-за перепада температур образуется конденсат. И таким образом над горой постоянно висит облако. Хотел бы я послушать, что такого интересного рассказывает этот парень. Оказывается черепахи также могут линять как и другие рептилии.